следующая буква, буква я альтернативы этой буквы на русском языке является буква Е в условии красивый, например. Последняя буква в условии красивый. Я сейчас курсором показываю правописание этой буквы. А вот насчет правильного произношения, положение вашего языка должно быть таким. Середина языка. языка должно быть близко э, к верху и я я ничего там особенного сложного нету особенно сложного нету потому что это буква есть на русском языке а это интересные картинки а это буква е буква е